Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс! Вашему вниманию предлагается урок номер 101 и его тема «Степени сравнения прилагательных». Дорогие друзья, наша сегодня тема степени сравнения прилагательных и наречий. Сравнительная степень образуется при помощи прибавления окончания ия. -а». Давайте посмотрим на эти слова. Первое слово. БИГ. Как будет больше? Бинг. Big. Big. big Больше. Следующее слово. Heavy. Тяжелый. Как будет тяжелее сравнительной степени? Heavier. Heavier. Третье возьмем слово. Late. Как переводится? поздний Как будет позже сравнительная степень? Later. Later. Позже. Еще возьмем слово. Had твердый, напряженный. Как будет сравнительная степень? Хаде. Хаде. тверже или напряженнее? Давайте рассмотрим еще другие слова. Как мы скажем хороший? Гуд. Хороший. Добрый. Доброе. Хорошее. Хороший. Если гуд хороший, как будет? Лучше. Bt, bt. А самый лучший сравнительный степень. The best. The best. Самый лучший. Well. Well. Как будет переводиться well? Well переводится как хорошо. Well это хорошо. Как будет лучше сравнительный степени? Better. Better будет э, наилучшей степень best best best как переведем best лучше всего well хорошо это лучше best без артикля z это лучше всего возьмем следующее слово bad плохой как будет хуже worse worse и the worst самый худший самый худший возьмем наречие badly badly как Будет сравнительная степень. Force. Это хуже. Force, хуже. А как будет наивысшая степень? Хуже всего. Worst. Worst. Хуже всего. Worst. Возьмем many. То исчисляемые существительные автомобили, машины как будет больше more more car more home больше дом, больше машина и самый большой как будет the most the most возьмем следующее слово much much переводится как много много, но это не существительными. Сахар, молоко, соль и так далее. Как будет больше сахара, больше молока, того, что не исчисляется? МО. И как высшая степень будет? МОУСТ. МОУСТ. Как перевести? Больше всего. Больше всего сахара, больше всего most. Возьмем еще следующие слова. Такие little. Little. Как переводится? Маленький. Little, маленький. Меньше как бы. Less. И самый маленький или наименьший. The last. The last. Возьмем э, следующее слово уже наречие речи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 Доброго. Соулонг. So Пока. Бай. Еще раз. Соулонг. So Пока.